Рецепт, как сделать кисточку для плюса. Вот такая вот кисточка получается. В целом идея простая. Берется кисточка, садится на клеевой пистолет. Сама кисточка делается из вот, кусочка провода. Это у меня витая пара была когда-то. Леска и термоусаживаемая трубка. Леска диаметром 12 миллиметров у меня но где две десятых миллиметра было бы лучше я думаю вообще кисточку делать не обязательно можно взять просто вырезать полосочку из пластика какого-нибудь там Или вот у меня отваляется стяжки вот такие нейлоновые которые можно взять в качестве полосочки и приклеить ее тоже будет, в принципе, наноситься нормально. Но будем делать кисточку. Делать мне нечего все равно сегодня. Берем леску. и наматываю вот на, на руку наматываю на глаз так чтоб вот на кисточку хватило Так, думаю, хватит. Так, вот то, что получилось, в два раза сматываю. А, беру проводок, продеваю вот этот обруч, складываю вдвое. Вот здесь хорошенько так вот обжать, чтобы она не круглая была, а такая плюснутая. И сматываю так вот так, скручиваю провод. Так, хватит. Дальше с одной стороны кольцо это разрезаем аккуратно все это дело. Еще раз обожму, чтобы не торчало сильно. Дальше берется термоусаживаемая трубка по длине вот этой баночки. Обрезаю и вставляю сюда проводок. Вот тут на конце тяну этот проводок, чтобы он где-нибудь вот от этого края отошел там на пол сантиметра, чтобы трубка термоусаживаемая когда ужалась, она обжала именно сами волоски, а не только провод. Так, усаживаю трубку. Здесь на конце надо осторожно, чтобы волоски эти не поджечь. Если феном, в принципе, саживать, он и так, так нормально может. И волоски как бы надо не сжечь. И трубку хорошенько усадить. Жду пока она остынет, ну вроде уже не тянется, вроде остыла. Выравниваю ее так, чтобы она сильно кривая не была, и обрезаю этот хвостик где-нибудь сантиметр длиной. получается такая вот кисточка и дальше по длине прикидываю, чтобы она влезла в эту баночку и ну колпачок неплохо было бы конечно чем-нибудь протереть там этой палочкой у какая-то тряпочка есть пойдет ай -яй -яй -яй -яй. какая досада. Ну да ладно. Ам. Наношу клей. Так. Много не надо чтобы он там на, на резьбу особо не попал Ну мало тоже не хорошо вот, бля, И жду пока остынет Перегрелая, малеха, пистолет. Клево. Что она там не стынет-то? Так, все, вроде пристыл. Да не до конца. И получается вот такая вот кисточка. Вот на бумажке, наверное, лучше будет видно.